You see the system that is imprinted to you as a little child when you learn the sun and the moon. That's it. The problem is that you cross the border and you go to Germany. Ah, uh -oh. now very su big surprise is the opposite. So the German will tell me, "How dumb are you? Why are you asking? Of course, the sun is a female." The Of course, only female shines. Female are brilliant. Female make, are warm. They make things grow. They make kids grow. They warm up the world. I mean, it's the female dimension. Sure. How can you? I mean, if you're familiar with opera, think about the Valkyrie. I mean, these women are just. You don't want to mess up with them, right? <laughs> so that the German dimension of female. She, she is the sun, right? And then, very interesting, the German male is the moon. Oh Dermund, I mean this is very interesting because the German men are always into the night things and deep philosophical stuff and going into heavy thinking and you know and they're always up and down. When they up they are gods and they want to dominate the world. When they down, death is not enough, damnation is the only solution. <laughs> I mean you can see that in all the you know the, the German opera and Привет you всем! Know, they're always into big things complicated. all dressed in black, like the SS, if you remember the SS, in black with a little skull and stuff there. I mean, uh, they they're just very deep guys. I mean they're not much fun, but they you know. <laughs> <Anyway>. <laughs> and always up and down. Churchill used to say you can expect a German man to be up to Вообще, творчество группы Рамштайн не входит в мои интересы от слова совсем. Но поскольку они выпустили довольно заметное произведение, которое сейчас обозревает все кому не лень на всех языках мира, я прочитал пару обзоров, посмотрел несколько обзоров, и решил, что тема достаточно интересна, чтобы попытаться разобраться самому и что-то по этому поводу уму заключить. Так что я посмотрел клип Deutschland, посмотрел его много раз. Среди прочего, я смотрел его на замедленной скорости, потому что там много чего есть, что нужно рассмотреть. И смотрел его в обратном порядке тоже. Потому что там есть кое-что, что нужно смотреть в обратном порядке. Уже много комментаторов, много скандалов завязалось, там какие-то общественные объединения недовольные. То есть определенные группы, даже если они ничего не поняли, они на всякий случай оскорбились. Потому что там непонятно, что сказано. Можно понять, как хочешь. Но почему-то большинство комментаторов сфокусировались на исторических фактах, которые упомянуты в клипе. Кто эти люди, что это за место, в какое время все это происходит, а что за этим исторически последовало, какое значение это имело там для Германии и мира. По-моему, это все очень интересно, но, во-первых, этого уже сказано много. Во-вторых, это не дает возможности вскрыть, в чем, собственно, главное послание, глубинное послание. Это фактология, которую, к тому же, можно трактовать совершенно по-разному. А в-третьих, авторы клипа намеренно смешали события, времена, пространство. То есть, с одной стороны, показывают некий контрапункт, который задается в том числе вот этими лучами красного цвета. С другой стороны, говорит о том, что конкретное событие не имеет большого значения, или конкретное место, или конкретное время. Это процесс. Итак, в своем анализе я оттолкнусь от двух вещей. Эти вещи придумал не я, так что это бесспорное, по крайней мере это исходит от самих авторов клипа. А потом уже пойду с логическими рассуждениями, то как я воспринимаю клип на основе этих двух ключей. Итак, ключ первый, это расшифровка образов, в которых появляется вот эта девушка, которая символизирует Германию. Между прочим, абсолютно гениальный ход. Тот, кто это придумал, крут. И я лично думаю, что девушка не имеет никакого отношения к современным мигрантам. Или очень отдаленное отношение. То, что ее цвет играет еще и в современной обстановке, это дополнительный бонус. Но, как видно из скрипа, она такая была и задолго до образования Германии в нынешнем виде. Так вот, шесть ее образов расшифрованы самими авторами. Смотрите на табличку на экране. Эти шесть образов символизирует шесть смертных грехов. Повторюсь, это не я придумал, это то, что говорят авторы, которые сняли этот клип. Легко заметить, что здесь не хватает седьмого греха, лень или уныние, или что-то среднее, слов. Видимо, потому, что этот грех не очень-то свойственен тем людям, которые жили в Германии. Так что эта табличка – это ключ к пониманию, что девушка изображает в разных сценах. И в то же время она является собирательным образом, да, то есть она не является никаким конкретным из них. Она – все они и еще сверх того. Есть еще таблица с образом, я покажу ее позже, которая не входит в эту таблицу. Возможно, позже появится какая-то расшифровка от авторов и к этим образом тоже. Но общая картина ясна и без этого. Второй ключ – это явное присутствие нескольких участков, которые проигрываются в клипе в обратном порядке. Я абсолютно точно рассмотрел два. Первая – вот эта сцена с рыцарями и мечами. И вторая – когда гладят щенят. Там отчетливо видно, что Два раза щенка гладят в правильном направлении А после короткой паузы в обратном направлении То есть идет обратная запись О чем это говорит? Я думаю, это говорит о том, что некоторые сцены нужно понимать Как текущие в обратном порядке Потому что есть сцены, где порядок очевиден Например, там, где горит огонь Или катится слеза Или что-то падает, или что-то взрывается Там все очевидно Но есть участки, где это не очевидно и эти участки можно прочитать и текущими в этом направлении, и в обратном. И от этого поменяется смысл истории. Что происходит после чего, и в какое время, и в каком месте. В общем, весь клип решен в цветах немецкого флага, немецкого герба, и в общем основных немецких цветов. Причем для немецкого флага точно известно, что желтый там это именно золотой, а не желтый. Так что везде, где видно золото, это прямая отсылка к флагу и гербу. Как я уже говорил, я не являюсь поклонником группы «Рамштайн» и не знаком с их остальными клипами вообще с творчеством в целом. Поэтому вот эта часть у меня слабовата. Возможно, я проглядываю некоторые подсказки, которые находятся в других клипах «Рамштайна». Единственное исключение я сделал для клипа «Зонне», потому что его кавер звучит в конце клипа. Соответственно, я решил, что это какой-то важный ключ, что его нужно учитывать при расшифровке. Там и видеоряд частично рифмуется, и кое-что из смысла, но очень тонко, конечно В песне Зонны есть и хрустальный гроб, и центральная женская фигура, которой поклоняются И приводится она «Солнце» И, между прочим, писалась чуть ли не специально под Виталий Кличко для его выхода на ринг Поэтому дополнительная отсылка неявная – это боксерский поединок Там и отсчет, и боксерский поединок, который происходит в клипе Deutschland. Ну и некоторая такая тонкая отсылка к бывшему СССР. Так что девушка в клипе «Deutschland» — это культовое существо, Entity — это солнце, черное солнце Германии. Понимать его, конечно, нужно не буквально, как солнце, хотя в определенных контекстах одно может означать другое. Но скорее нет, потому что весь клип сделан в достаточно мрачных тонах, тени, чернота, тайны темные дела в прямом и переносном смыслах. И в целом клип посвящен работу с тенью. Тенью именно в психологическом, юнгианском смысле. Авторы клипа не больше не меньше, как копают такую коллективную тень Германии. И в этом смысле эта работа гениально просто сделана. И они прокопали глубоко. То есть рассматривание этой тени, вытаскивание этой тени на свет, принятие ее, в том числе как материнскую фигуру, она там Явно показано, что она местами материнская фигура. И для ее служителей, служителей культа, и для рядовых людей. Итак, кроме воплощения шести смертных грехов, героине также предстает еще в ряде образов. Какая-то древняя шаманка, зрительница каких-то подпольных кулачных боев со ставками, предводительница каких-то средневековых воинов, даже заложница иногда. Плюс образы... Такого околохристианской монахини и ангела. И еще офицеры СС, но это позже. А вот посмотрите тоже, я думаю, что это подсказка. Этих кадров нет в видео, в самом. Они находятся в блоге, там же, где опубликовано соответствие образов грехам. Вот когда камера спускается по ноге персонажа времен ГДР, то на ногах у нее довольно отчетливо видны копыта, или очень стилизованные под копыта обувь, и застежки на обуви в виде католического креста. Я думаю, это дополнительный такой упор на то, кого нам собственно изображают. Бывает ли она жертва иногда? Да, безусловно, бывает. Судя по всему, она страдает по разным причинам. Но, во-первых, она неубиваема. Во-вторых, все, что происходит, в конечном счете происходит ради нее. Это нужно ей, никому больше. В какой-то момент ее даже расстреливают. Но она от этого не исчезает. Собственно, наверное, это мой главный поинт по теме клипа. В рамках современного христианского мировоззрения девушка изображает так называемую вавилонскую блудницу. И вот эта сцена с собаками, например, когда она идет, кое-где говорят, что это отсылка к квадриге на барденбургских воротах. Может быть, и в пользу этого говорят, например, лавровый венец. Но учитывая подпись под этим образом и общее визуальное сходство, я бы сказал, что скорее она изображает этого самого многоголового зверя. Понятно, что в христианской эсхатологии это образ, это не конкретная женщина и это не конкретное существо, монстр. Но и в этом клипе тоже, эта женщина, это не конкретная женщина и собаки, которых она держит, тоже вряд ли просто собаки. Вот смотрите, я выписал цитату, как она описывается в Откровении Иоанна Богослова и насколько это соответствует тому, что показано в клипе. И видях жену, сидящую на звере червление, исполненным имен хульных, и же имеющий глав семь и рогов десять. И жена быть обличена в парфир и червленицу, и позлащена златом и каменьем дорогим и бисером, и мужчи чашу злату в руце своей, полну мерзости и скверн любодеяния ея. И на челе ея написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать любодейцам и мерзостям земским» и видях жену пьяно кровьми святых и кровьми свидетелей Иисусовых, и дивихся, видев ее дивом великим. В общем, по-моему, образ вполне вписывается. Название «Вавилон» здесь использовано в переносном значении, и в разных толкованиях указываются разные города, которые «может быть» обозначает это «Вавилонская блудница». Но сходится на том, что это крупный город, или может быть даже страна. Например, что Вавилон – это в переносном значении Рим. Рим имеется в виду Римская империя. Что такое Рим сегодня? Римская империя в переносном значении. Но тут у людей есть разные мнения. Кто-то считает, что это реальный итальянский Рим. То есть имеется в виду, что Вавилонская блудница – это католическая церковь. И вообще-то говоря, в клипе есть момент с принятием родов, которые к этому отсылают. Есть мнение, что это Лондон, как крипто-столица мира. И в клипе тоже есть отсылки к этим моментам. И есть некоторые намеки, что за событиями, которые происходили как бы в Германии, на самом деле стоят американцы или англичане. Но даже если это американцы, то все равно в конечном счете это англичане, потому что они как бы руководят всем этим процессом на самом деле. Все равно в конечном счете это образ некой сущности. Очень-очень древний, имеющий сверхъестественную природу и, мягко говоря, не очень добрая по своей сути. Она существовала в древние времена, пришли римляне, ничего толком с ней сделать не смогли, фактически она поглотила этот Рим в себя и стала им, просто съела его. Как чужой. Съела и стала немножко похожа на него. Между прочим, отсылка к чужому тоже местами есть. К фильму, я имею в виду, чужой. Пришло христианство разных эпох. Она тоже его поглотила и тоже заставила работать на себя. Наступила секулярная эпоха, когда впрямую богам не поклоняются, но и ее тоже она поглотила и тоже смогла заставить работать на свои нужды. И когда в мире будут происходить события, которые описаны в Откровении Иоанна Богослова и настанут последние времена, то она тоже будет непосредственно в этом участвовать. Возможно, даже будет центральным действующим лицом. Как сущность. Будет ли она персонифицирована в ком-то конкретном? Трудно сказать. То есть эпох много, имен много, меняются религии, сущность одна. Что ее отличает? Она любит и ценит всякие мерзости, которые, по крайней мере, христиане считают мерзостями. Она обожает кровь, человеческое страдание. Ей нужны человеческие жертвы. Причем жертву при возможности приносятся и враги, и свои. Она не делает различий. Ей явно нравится повешение, ей нравится сжигание, ей нравится отрезать головы. В этом смысле с новым поколением мигрантов в Европе у нее проблем не будет. Они впишутся в ее канву. Судя по всему, она себя очень неплохо чувствует во время войны. Это ее пища, ее кровь и дыхание, можно сказать. Но когда войны впрямую нет, она найдет способ, чтобы происходили события, похожие на войну. Чтобы продолжать ими кормиться. А люди, которые про нее поют, рассуждают и снимают видео, так уж получилось, что это в некотором смысле ее дети. Они с ней связаны общей кровью, очень длинной историей. В известном смысле она их мать, она же и богиня. И поэтому у них такие сложности в том, чтобы принять ее, любить ее и отвергнуть ее То есть ничего из этого толком сделать нельзя Вообще, конечно, по идее, наверное, христианство должно было бы в этом помочь Но по факту не помогло Потому что, как красноречиво показано в нескольких сценах Священники тоже обычные люди Они тоже родились в некотором смысле от нее Это в некотором смысле ее дети Соответственно, она их обращает в свою веру, в свой культ даже если формально они являются членами культа Христа. И эти люди, они и служат ей, и воюют за нее, и защищают, и приносят ей жертвы, и сами в том числе становятся жертвами. Но их это в общем устраивает. Я в нескольких местах видел, что ее пытаются сопоставить с богиней Гекатой. Кто-то даже из-за оленя, возможно, ошибочно называет ее Дианой. Она Дианой, той самой, по крайней мере, Дианой быть не может никак, потому что Диана не может рожать. И Геката к той Диане, которая Артемида, соотносится как двоюродная сестра. В принципе, если бы хоть раз она промелькнула в образе, не знаю, там, статуи свободы, или просто девушки с факелом, ну, наверное, это была бы подсказка в сторону Гекаты. Но по своей сущности, да, Геката, например, очень сильно ассоциирована с культом собаки. Собака это ее прям и священное, и жертвенное животное, и постоянный спутник и так далее. Но сущность, которую эта девушка изображает, она, я так понимаю, древнее, чем Геката То есть, возможно, в каком-то из аспектов, в какой-то период времени, где-то, она могла проявляться в виде, например, аспекта культа Гекаты Может быть Но все-таки она мать, и поэтому ни Дианы, ни Артемиды быть не может Тот аспект, что она мать, говорит о том, что она либо, ну если по греческой шкале мерить, то это либо темная Диметра по-нашему что-то вроде бабы еги. А вообще, конечно, все то, что она делает, и в клипе, и в реальном мире, больше соотносится с культом богини Кали, которую так и называют, собственно, «Темная мать». И, между прочим, как раз в культе Кали было очень распространено ритуальное удушение. Параллель, что древние германские племена занимались жертвенным повешением. И кадры из более-менее современной эпохи, где э, ракеты фау 2 Арбайтлагерь и так далее, тоже повешение, то есть это рифма Время изменилось, технологии изменились, но жертвы и как были нужны, так и продолжаются и Именно этим способом это для нее важно почему-то Но опять, называть ее Кали, я думаю, будет не очень корректно Потому что как сущность, скорее всего, она существует с начала времен Имя и аспекты у нее могут меняться, но как сущность она не меняется Так что название Германия вполне годится Вообще война и военные это ее фетиш, это ее сладости даже просто военная форма, потому что она соотносится со смертью, а смерть, соответственно, это то, чем она живет. Между прочим, в сцене из эпохи ГДР она стоит в советской военной пилотке с кокардой, пятиконечной звездой, серпом и молотом. Я так понимаю, это тонкая отсылка к тому, что в каком-то из своих аспектов она проявляется и в России. То есть она присутствует, но выглядит по-другому. Например, как Родина-Мать, если снова вспомнить Пелевину. Пятиконечная красная звезда – это очень женский символ. А если глубже копнуть, то и серп с молотом тоже, вообще-то. Серп особенный, конечно. По сути, все армии мира – это такой криптокульт этой сущности. Это она так кому приносят жертвы. Обычно, конечно, мужчин, но также и детей, а иногда и женщин. Я уже раньше рассуждал на тему, в чем символическая нагрузка ритуала, который происходит в ЗАГСе. Я думаю, что это посвящение... Принесение в жертву, то есть посвящение в жертвы, в основном мужчины, конечно И кому его приносят в жертву, я думаю, вот сущности подобны этой То есть он как бы официально обозначается как жертвенное животное, причем он должен это сделать добровольно Это по многих культах важная часть настоящей ценной жертвы, когда человек выходит добровольцем Пусть даже он до конца не понимает, что делает Вот важная личность и важный момент Знающие люди подсказывают, что да, человек, скорее всего, загримирован под Адольфа Гитлера до перемены имиджа. Вряд ли Гитлер на самом деле сражался в каких-то подпойных бойцовских клубах. Так что то, что здесь изображено, это символическое сражение между коммунистами и зарождающимися национал-социалистами. И исход их борьбы, вообще говоря, был неясен. Тем более, что по какой-то причине персонаж, который изображает национал-социализм, дерется одним кастетом, а коммунистов почему-то их два. И там на фоне мелькает человек, отдаленно похожий на Ленина. Но в целом всем весело. Там присутствуют банкиры, которые, собственно, собирают ставки. И сама девушка чувствует себя прекрасно. То есть, по большому счету, и ей, и банкирам, то есть, мировому капиталу, им, в общем-то, все равно, кто из них победит. Потому что маховик этой вот жертвенной системы, он продолжится в любом случае. Просто он будет либо так идти, либо так. И, собственно, вариант, что в двух соседних странах два маховика вращаются в разные стороны, это их тоже вполне устраивает. Они во многом друг друга погасили Принеся при этом много жертв, естественно Дяденька, который собирает ставки Я так понимаю, это тонкая отсылка к банкирам Которые ставили тоже свои деньги И на Гитлера, потому что его неплохо банковали И на коммунистов, которым тоже банковали В любом случае, для этой девушки глава Гитлера – это ценная голова И она ее потом сохраняет Собственно, она ее потом тащит на коленях Это голова, которая много принесла ей того, чего она любит Соответственно, эта голова достойна того, чтобы быть увековеченной в неком таком зале славы. Будь то физическое место или какое-то виртуальное. Собственно, сцена, где ее везут на инвалидной коляске, а вокруг горят тела, по-моему, явно относится к периоду после окончания Второй мировой войны. Эти горящие тела – это одновременно отсылка и к концлагерям, и к тому, что Гитлер в итоге сам себя тоже принес жертву, и кому? Ну, естественно, ей же. Соответственно, она расстроена тем, что так все получилось, и ослаблена, поэтому она не идет, ее везут Потому что слишком много собственных граждан пострадало Намного больше, чем это было бы ей полезно, скажем так Но в целом все равно все идет по плану Про дирижабль Ну, все заметили, что это Гинденбург, его трудно не узнать, особенно учитывая то, что там написано на борту Гинденбург, можно прочитать даже а то почему-то никто не уделяет внимания тому, что этот же самый Гинденбург виден над войсками, которые дерутся там где-то в средние века. Правда, конечно, видно плохо, и вполне может быть, что это и подводная лодка висит в воздухе. Та самая, которая потом в космосе видна. Но я бы сказал, что скорее похоже на дирижабль. То есть, опять, упор на то, что не нужно зацикливаться на конкретном месте или конкретном времени. Это пространство в целом. Оно существует непрерывно, это континуум. Почему-то вот этих мужчин, которые удаляются от дирижабля, называют американскими банкирами. Мне почему-то кажется, что они больше одеты в стиле англичан. Если и принять версию, что американцы поучаствовали косвенно в катастрофе Гинденбурга из-за непоставки газа, в конечном счете процессом все равно, скорее всего, руководила Британия. Но при этом они как бы действовали против Германии, вроде бы. Но при этом принесены жертвы путем сожжения что этой девушке очень даже нравится. Так что они как, как бы борются с ней вроде бы, иногда ей противодействуют, но на самом деле в конечном счете работают на нее. Они часть всего этого культа, всего этого процесса, всего этого колеса сансары. Без них оно бы, собственно, и не крутилось бы даже. Кстати, вот на этих же кадрах видно, тут есть феномен, время от времени у людей меняются руки, правая и левая, какая из них ведущая, какая ведомая. Например, в одном кадре оружие персонажа в правой руке – в другом кадре, в левой руке. И я не думаю, что это просто брак в изготовлении или желание сэкономить на дизайне. Я позже покажу. Есть картинка, где видно, что скорее всего за этим кроется какое-то важное послание. Просто я его, к сожалению, не смог до конца вскрыть. Но руки меняются. Возможно, эти руки как раз как-то указывают на то, в каком направлении время сейчас течет здесь. Как нужно сцену смотреть. Дирижабль вы тоже видите, да, повернут на разных кадрах. Хотя сцена вроде бы одна и та же. И вот персонаж, даже не девушка, держит булаву тоже в левой руке Вряд ли тут левши в таких количествах Я думаю, что это какое-то послание, какой-то ключ Что касается лучей и хрустального гроба Ну, как уже заметили, лучи в немецком тоже имеют такую коннотацию, как красная линия, повествования, во-первых Во-вторых, ну, естественно, это один из флага, да И он здесь такой центральный и К крови относится, и к смерти, и так далее и явно есть отсылка к тому, что это, скажем так, свет не очень хорошего свойства, то есть в нем что-то такое, имеющее отношение к аду, потустороннему миру, в общем, к темным силам. И несколько кадров, где стоят ситхи из Звездных войн с красными мечами, естественно, прямо подсказывают, что темная сторона, темная сторона, Dark Side вот о чем это все. То есть весь этот фильм это работа с коллективной тенью, коллективным бессознательным. Вот из этих кадров, между прочим, совершенно не очевидно, в каком порядке и в какое время это происходит Луч может быть как маяком, на который что-то прилетает, так и источником, из которого что-то улетает Вот, например, сцена с улетающим гробом легко разворачивается в обратную сторону И получается, что он прилетает, а не улетает И если видите, то когда космонавты вносят в какой-то космический док этот гроб я потом покажу, куда я думаю, на самом деле они его вносят его, то они-то идут лицом вперед, так что вот это вещь, которую нельзя развернуть в обратном направлении с помощью редактора. Значит, они его поймали и принесли. Они его не запускают в космос. Они его, наоборот, приносят или возвращают куда-то. Вот этот космический долг – это нечто такое вроде космического музея, зала славы, хранилища великих достижений. Естественно, в этом хранилище среди прочих достижений хранится и подводная лодка типа U-Boat. Да? То есть та самая из и в общем, которая сыграла огромную роль в обоих мировых войнах. Кто не видел фильм Дазбуд, советую посмотреть. Сейчас какая-то восстановленная версия вышла. Так что вполне вероятно, что они не провожают ее здесь, а встречают и, собственно, собираются что-то с ней сделать. А дальше, как мне кажется, они ее распаковывают. И вот это вот место, где она стоит в таком ангельском образе, то есть в образе, к которому поклоняются Здесь как бы одновременно есть На самом деле отсылки к культу Дианы Уж не знаю зачем Олень можно им отнести к этому Но в целом она явно изображена Как бы в рамках христианской концепции Она изображает что-то такое Между монашкой и ангелом Там есть картинка с более выраженным ангелом Так что это за место, где они находятся В космосе И на что оно похоже Оно похоже на мемориальный комплекс Который называется Валгалла это такой зал в Германии Зал славы самых великих людей, которых туда поместили за особые заслуги Перед Германией, и перед обществом И как видно из этих картинок, между прочим, картинок в интернете этого зала почему-то довольно мало И трудно найти прям вот такое качественное панорамное фото, где можно было бы детально рассмотреть Но в общем ангелоподобные фигуры там тоже присутствуют они могут изображать богини Победы, например, Нику, могут изображать какого-то христианского. Персонажа, наверное, не могу сказать точно. Я думаю, что тут все перемешано. В общем, видно, что в зал славы будущего» попали члены группы «Рамштайн». Возможно, что космонавты, которые привезли сюда эту девушку, они, так сказать, некоторое такое перерождение, очередное воплощение этих же самых героев, которые и в старой Волгали изображены, и в новой Волгали. Что с ней происходит в этом самом храме немецкой славы? Ну, она беременеет и рожает. Беременеет, понятное дело, не от людей. Это сущность, она просто не может от человека забеременеть. Это аллюзия на фильм «Чужой». Это королева, матка. Она будет рожать тех, кто будет пожирать людей. И, вероятно, будет это в самом конце времен. Собаки. Ну, собаки здесь проходят красной линии через все повествование. Я не знаю, у культа Кали, например, имеет ли какое-нибудь отношение собаки к ней, но у этой сущности точно одним из знаковых элементов являются собаки. Собаки – это очень немецкое э, вообще явление. Хоть породы там различаются, и тут в разных кадрах люди говорят, что разная нагрузка. То есть, например, вот там, где она идет с поводками, это немецкие овчарки – там, где она рожает, это вот эта, забыл как называется, порода, которая там почти вымерла после Первой мировой войны, потом почти вымерла после Второй мировой войны, но каким-то чудом все-таки сохранилась. То есть это некий такой, ну, один из аспектов темного немецкого духа, который умирает почти, но все-таки не умирает совсем и возрождается снова. А вот там, где первые кадры, где она в спиной еще повернута, в шкуре сидит, там занимается головой. Непонятно, кстати, голова своего или чужого там по форме этого человека, непонятно, чей он, собственно, был. Ну, там торчат два счета римских, вероятно, это были римляне. Но по форме не ясно. В общем, в окружении нее волки. Там я насчитал как минимум трех волков, можно насчитать. Причем один из них белый, по-моему, там. А полицейские собаки, вот в противогазах, ну так, для дополнительного ужаса. И в конечном счете, ну, в конце времен, видимо, показано, что вот эти самые банкиры. Которые думали, что они ее руководят, и что они ее, в общем, имеют как хотят и делают с ней все, что хотят На самом деле они являются, в конечном счете, ее псами То есть они на нее служат, они помогают ей делать то, что ей нужно делать А она это ну, такой темный ангел То есть из неземных сущностей, с очень большими способностями и возможностями, но не со светлой стороны Полицейских тоже можно трактовать, как ее же собак И это укладывается в концепт Джорджа Оруэлла «Скотный двор» Кого там обозначали собаки? Я думаю, что здесь это тоже имеется в виду. То есть собака и война. Между прочим, вот сцена с первым отрезанием головы. Это, наверное, первый момент, когда происходит переворот право-лево. Пока нам показывают, как она режет, у нее явно нож в правой руке. Когда она встает и поворачивается, у нее голова, отрезанная в правой руке, а нож в левой. Я не уверен, что это сделано случайно. Я так понимаю, что все это несет какое-то послание. Кадры с орлом тоже. Право-лево меняется. Нижний кадр – это самый финал титров. Обратите внимание, что она улыбается. То есть у нее положительный взгляд в будущее. Она верит в свою перспективу. Все идет по плану. Вот эта серия кадров, наверное, самая явная подсказка, что право-лево и здесь имеет какое-то принципиальное значение. Сначала, когда я смотрел, я, конечно, обратил внимание, что разные глаза закрыты. И да, обратите внимание, что глаза красные. То есть, такой тонкий намек, что, в общем, ну это не человек, да, кого мы сейчас видим. Слишком явно указывается, что закрыты разные глаза. То есть, что нужно разными глазами смотреть иногда. Это что-то значит. Я было подумал, что это достигнуто зеркальным отражением кадра. Потому что, вот, например, если посмотреть на череп, на фуражке, то на первом и втором кадрах он развернут в разные стороны. И одновременно с этим поменены глаза. Какой из них открыт, какой закрыт. Но обратите внимание на серьги. В серьгах вставлена свастика, и свастика не повернута зеркально. Это означает, что свастика всегда в одну и ту же сторону смотрит в ушах, а череп и глаз поменены. То есть это явная подсказка, что право и лево здесь имеют значение. Нужно правильно на это смотреть в клипе. Я не до конца разобрался, пока как именно нужно смотреть, то есть что из этого нужно извлечь. А третий кадр, видите, показывает даже, что в общем-то ее, ну, во-первых, она как я понимаю, здесь у нее глаза в том числе нет Потому что, в общем, ну слишком много страданий Она причинила собственному народу То есть даже для такой богини Все-таки нужно, чтобы народу как-то жилось Чтобы вот это вот колесо не прекращалось Слишком большие жертвы принесены Соответственно, она сама себе навредила Сама пострадала И народ на нее так обозлился Ну, часть, по крайней мере, народу, да, Что ее, в общем, в конце расстреливают Понятное дело, что убить ее нельзя Она от этого не умрет Но пострадать она пострадала И, в общем, вид у нее невеселый Хотя Витялица явно ей нравится. В общем, эта темная мясорубка убийств крутилась ради нее и для нее и при ее непосредственном участии. А то, что из нее еще и побочные эффекты были, например, получился выход в космос. Многие подметили, что здесь ракета и космическая тема — это тоже своеобразная красная линия. Кто вышел в космос, мало не забывайте. И вот эти кадры в далеком будущем или в далеком прошлом, тут неоднозначно. С космической станцией, подводной лодкой и так далее. Тоже, как бы, все это в том числе рождено с помощью концлагерей, подневольной рабочей силы. Это один из побочных эффектов, который случился при работе вот этой вот машины, мясорубки убийств. И у этого всего будет еще своя роль в будущем. Еще несколько кадров. Военная форма, непонятная у этого товарища, которому она отрезает голову в самом начале, и делает это правой рукой, заметьте. В момент, когда она держит пистолет в голове, Голова, судя по всему, служитель ее культа. То есть, это не жест неуважения. Она таскает ее не просто так с собой. Возможно, она как раз голова у нее в этом клипе заменяет ту самую чашу, которая описана в Откровении у Анны Богослова. У нее должна быть чаша в руке. Возможно, это и есть та самая чаша. То есть, что является чашей у этой конкретной вавилонской блудницы. Но здесь она снова держит пистолет в левой руке. Что, мягко говоря, очень неудобно. Соответственно, это тоже что-то значит. А сцена с едой. Когда люди смотрели первые разы, многие подумали, что значит, монахи поедают э, Германию, в это время придаваясь всякому грязному разврату под столом. Нет. Они едят с нее. На ней накрыт национальный немецкий стол, состоящий там из сарделек, какого-то там сырого-полусырого мяса, и так далее. Они просто используют его как стол. И это не надругательство над ней, а наоборот. Это такое празднование культа, как бы они едят из, из ее рук, можно сказать, ну и не только из рук, из всего. А то, что она воплощает одновременно и их всякие темные проявления То, что на самом деле происходит при помощи и при непосредственном участии церкви То есть инквизиция, сжигание ведьм, крестовые походы Ну, так сказать, продолжите сами То есть они работают на нее Это служители ее культа на самом деле Вот все, что здесь показано Она себя прекрасно чувствует и они, в общем, тоже неплохо себя чувствуют И сцена с космонавтами в конце они привезли ее в этот вот небесный музей, в космическую Волгаллу Они ее распаковали и она забеременела Каким образом, непонятно, но в общем понятно, что нет космонавтов она забеременела Она забеременела от какого-то бесплотного духа И то, что она родит, тоже будут не просто существа, физические существа Не просто щенки или не просто там детеныши Видите, здесь красная нить, очень-очень толстая. То есть, здесь такой лазерный луч проходит, который, в общем, это крупная бусина на ожерелье событий. Вот два кадра, которые я тоже до конца не понимаю значения. Возможно, это отсылка к каким-то другим э, клипам Рамштайн. Какое-то лохматное существо, которое, во-первых, промелькивает, э, взбрасывает свою шерсть вот, во время боя когда дерутся там коммунисты с национал-социалистами. И похоже, что это то же самое существо, которое какой-то момент трахает Эри Ну, или тот, кто его изображает. Рассмотреть трудно, что это. Вроде бы на собаку не похоже, на медведя тоже. На человека тоже не очень. Мне сначала подумалось, что, может быть, это та самая девушка в шкуре, как она изображена вначале. Но нет, не похоже. Так что сдаюсь, не знаю, кто это. Пишите ваши варианты. Но... Это какая-то сущность, это не человек, скорее всего, и он имеет отношение ко всему этому культу, вот этому темному. Может это то самое существо, от которого у нее потом будут детеныши, трудно сказать. В финале отсылка «Кольцо. Спектр». Это вот автор этого макси-клипа или мини-фильма, называется «Спектр». Ссылку на их инстаграм вставляю вниз и на сайт. Там все еще продолжает публиковаться новые там фотографии, и, возможно, будут какие-то подсказки ключи еще. И там люди пытаются обсуждать тоже. Правда, часто на немецком, к сожалению. Ну и, собственно, финал. Чем заканчивается ее беременность? Беременность заканчивается родами. Сущность, которая принимает роды, очень интересно одета. Костюм частично похож на костюм немецкого судьи конституционного суда, но не точно. То есть он похож на него, но не в точности повторяет. Больше он похож на католического кардинала. Но вот по шапке тоже не стопроцентное совпадение. Там должно быть три вот этих лепестка, я так понимаю. Здесь их почему-то четыре. Возможно, вот эти неточности добавлены специально, чтобы и размазать смысл. То есть многие, кто делали первые анализы, писали, что эта сцена с собаками, это тычок в сторону того, что Германия не хочет рожать детей, не хочет размножаться, вместо этого заводит себе собак. С одной стороны. С другой стороны, что приезжают мигранты и рожают этих вот, ну, «псов» в кавычках. С другой стороны, если взять другой срез того же самого явления, можно ли считать, что это рождение антихриста в каком-то виде? Можно. Речь может идти об одном и том же явлении, просто о разных срезах, о его проявлении. Это символическое рождение антихриста. В целом рождены какие-то мерзкие сущности, существа апокалипсиса, ну, один из них какой-то конкретный может оказаться и антихристом, в общем Антихрист здесь рождается в окружении коров с красными крестами То есть такое спародировано окружение рождения Христа в яслях до скота А человек, который принимает роды, собственно, ну, вероятно, что в финальном пришествии Антихрист католической церкви будет играть непосредственную роль То есть она будет ему служить или подыгрывать, в общем, ну, так или иначе в общем, будет как бы вроде бороться с ним, но по факту делать все, чтобы свершилось то, как должно свершиться в откровении Ивана Богослова. Так что я не вижу противоречия между этими несколькими трактовками. Это разные срезы одного и того же события, одного и того же явления. Да, в Германии рождаемость сейчас как в России, примерно, несмотря на их экономический потенциал. И существенную часть этой рождаемости, даже такой низкой, которая у них есть, ее делают именно приезжие. Но по большому счету эту девушку, эту сущность, ее приезжие тоже устроит, если продолжится это колесо крови. Если они это колесо кровавое смогут обеспечить, его вращение дальше, ее это устроит. Это будет нормально. А вот что происходит после этого, вопрос сложный. Например, как раз это может быть место, где гроб улетает. То есть она выполнила свою функцию, цикл развития прошел, и она до какого-то лучшего времени, когда она снова потребуется, она улетает куда-то как рипли космическом челноке. Возможно, она перемещается по времени. И тот луч, который торчит с Земли, это как раз ориентир, куда она приземляется, и там ее впервые встречают римские солдаты. То есть, возможно, что история зациклена. Если это нитка, и на ней надеты бусы, да, то у нитки должен быть как бы начало и конец, и они соединяются. Возможно, это как раз то место, где они соединяются. То есть, конец времен, начало времен. Вот, наверное, и все, что я хотел сказать по этому клипу. Надеюсь, получилось не слишком длинно. У кого есть собственные мысли, дополнения, поправки, прошу в комментарии. Всем спасибо за внимание. Пока и удачи.